Привет! Сегодня я расскажу вам, что такое карта привлечения пациентов. Это обычно документ Excel, в котором перечислены все инструменты маркетинга, которые вы планируете применять в этом году. План Минимум – это перечислить ваши инструменты, назначить ответственных и бюджет. Затем нужно оценить планируемый объем продаж, который вы планируете получить в результате данных инструментов маркетинга. Затем нужно оценить планируемый объем выручки, который вы планируете получить в результате данных мероприятий. Подробнее об этом я говорю на семинарах «Как управлять клиникой». Информация обо всех управленческих семинарах, которые мы проводим, вы найдете по ссылке под этим видео. Полная карта привлечения пациентов содержит также охват аудитории, процент конверсии, только, то есть сколько мы привлечем пациентов с помощью данных инструментов, расчет прибыли, получаемый от каждого канала привлечения. Бюджет необходимо соотнести с планируемой выручкой. Обычно она составляет 2-3 до 10% от выручки, либо для новых клиник даже до 20%. Для того, чтобы получить полноценную карту привлечения пациентов со всеми финансовыми расчетами, обычно требуется помощь профессионалов. И я приготовила вам подарок. По ссылке под этим видео вы можете найти форму для карты привлечения пациентов. Желаю вам успешного медицинского бизнеса без осложнений. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и получите много полезной информации для увеличения прибыльности вашей клиники.